Привет, дорогие друзья! Это рубрика «Миллион с нуля», где мы вместе с вами пройдем этот путь с самого начала. Чтобы начать двигаться куда-то, нужно знать, что нужно делать, куда хочешь прийти, чем ты будешь заниматься, что твое занятие даст тебе в будущем, какие плоды. Рассмотрим сегодня квадрант денежного потока по Роберту Киосаки, ну, как я это вижу. Роберт Киосаки говорит, что все люди во всем мире делятся на четыре категории. Вот. Это рабочий класс, самонайм, бизнесмен и инвестор. По отдельности рассмотрим категорию рабочую. График жизни у рабочего класса примерно такой. 20 лет начинают зарабатывать что-то. Немножко сотрем. 20 лет примерно зарабатывают 100 долларов. Это статистика по всему миру. Где-то больше, где-то меньше. Вот, ну, примерно так. В дальнейшем идет, как бы, такой карьерный рост. Примерно до 35 лет до 35 лет, где люди уже как бы поднялись немножко на уровень, на уровень выше, до уровня начальника, да, средний заработок где-то 500 долларов. После 35 начинается такая, ну, немножко жизнь устаканивается, семья, дети, не хочется ни, ничего делать, как бы учиться, дальше продвигаться, просто стараются удержаться на этом уровне и не дать кому-то другому залезть на, на его должность продолжается примерно до 60 да, до пенсии где каждый говорит что вот пенсия буду теперь отдыхать будет все замечательно все хорошо но опять таки пенсия это 80 долларов получается 40 часов в неделю 40, 40 лет 40 процентов получаешь от того что зарабатывал и начинается такая веселая жизнь дом аптека вот. и все эти деньги которые я заработал идешь и тратишь на аптеку ну и потом кто сколько доживает Рассмотрим самонайм. Самонайм – это индивидуальные предприниматели, может, люди, которые имеют какие-то свои магазины, мастерские, еще что-нибудь, грузоперевозками занимаются и так далее. У них время равняется деньгам. Вышел – заработал, не вышел – не заработал. Дальше рассмотрим бизнесмена. Бизнесмен – кто такой бизнесмен? Это человек, который имеет сеть. Он построил сеть, сеть магазинов, сеть заправок, сеть каких-то своих услуг, товаров и так далее. Ну, его график жизни примерно такой. Время, деньги. Вначале э, идет построение, время тратится, да, но практически ничего не зарабатывается. И инвесторы это те люди обычно, которые заработали денег и влаживают в какие-то проекты. Рассмотрим вариант. Ты рабочий. У тебя только есть один клиент. Один клиент. Это твой работодатель. Да? То есть он может быть даже да, из самонайма, он может быть из бизнеса. У тебя есть только один клиент. В любой момент ты можешь работать и 5 лет, и 10 лет, но обычно работа заканчивается. Если тебя можно устроить на работу, значит тебя можно и уволить. То, на работу, ты приобретаешь себе только одного клиента – ты продаешь себя и свое время только работодателю, одному человеку. Рассмотрев квадрат самонайма, то если ты да, индивидуальный предприниматель, предлагаешь какие-то услуги ремонта, то ты строишь для себя сеть клиентов. У тебя много клиентов. Один клиент уйдет, ну ничего страшного, у тебя... Другие останутся, и эти другие будут рекомендовать тебя, если ты сделаешь качественно свою работу. Либо ты производишь товар, и люди покупают у тебя. Если э, он качественно, они будут рек рекомендовать тебя. Но как только ты прекращаешь работать, как я говорил, время равняется деньгам, твоя сеть клиентов начинает теряться. Ты уезжаешь отдыхать, заболел, не дай бог, да? Твои клиенты начинают теряться, то есть он позвонил тебе, да? А ты ему не произвел окна, к примеру, да? Он пойдет, а ему нужно сейчас сделать. Он пойдет обратиться к другому предпринимателю, либо в предприятию, где может заказать там окна, либо отремонтироваться у тебя, либо там купить что-то у тебя, да? Вот, они начинают теряться. Когда ты снова начинаешь быть способен зарабатывать деньги, тебе опять надо строить эту сеть клиентов. Но... Твое время ограничено, ты максимально не можешь работать. У любого из этих квадрантов в сутках 24 часа. Если у тебя будет много клиентов, ты не сможешь потратить, ну, один день ты 24 часа отработаешь, последующие ты точно не будешь работать. Люди с самонайма работают по 16 часов в сутки. У них не хватает времени ни на семью, ни вообще ни на что. Даже за здоровьем следить не могут. Бизнесмены, как и самонайм, он имеет тоже огромное количество клиентов, партнеров. Возможно, это будет самонайм тоже которое он может оставить, и без его участия эти люди, партнеры, будут приносить какие-то доход, доход, дивиденды. Вот. Это э, бизнесы на сегодняшний день э, являются франшиза, MLM бизнесы так, и э, бизнесы, Которые и тоже дивиденды дают, это, может, какие-то авторские права. Здесь получше ситуация, здесь намного удобно. И люди, те, которые в бизнесе, они работают там, всего лишь два часа в день. Чем больше бизнес начинает разрастаться, тем меньше он работает в этой сфере, развивает эту сферу. Вот. Потом эта сфера начинает без его участия сама развиваться и увеличиваться доход. Соответственно, предлагаю вам ребята принять решение, в какой части вы хотите находиться. Потому что в левой части квадранта находится 95% всех людей. В правой 5% всех людей. Соответственно. Эти зарабатывают 5 процентов денег всего мира, а эти 95. Предлагаю вам вместе со мной пройти этот путь. Я выбрал правую часть квадранта, куда я хочу перейти. Предлагаю вам вместе. Моя идея в том, что если получится все пройти, трудности, сложности, какие-то преграды, какие-то... Ну, обстоятельства, то в этих видео может взять каждый и просмотреть, как это возможно сделать, да, найти какие-то цели, идеи, откуда брать. Откуда пришла мне эта информация? Я связался с людьми, команда предпринимателей, бизнесменов, которые по всему миру проводят тренинги, коучинги, семинары. Предлагаю вам тоже поучаствовать в таких тренингах и э, взять для себя срок. Чтобы определиться, в какой сфере или в какой квадрант вы хотите перейти, это один год. Один раз в месяц посещать такие тренинги. Если кому-то интересно, там бизнесмены, известные очень, да, такие как Роберт Киосаки, Робер, Рон, Роберт Ром, и еще много-много бизнес-тренеров, которые достигли успеха, в своих сферах, вот, которые прошли это, они практики. И мы можем от них поучиться, что-то взять для себя. Где бы вы ни находились, в, каком, в какой части мира, в какой стране, в каком городе, пишите мне вконтакте, в одноклассниках, либо в комментариях, если вы хотите в этом участие. Мы найдем какую-то альтернативу и возможности. Ближайший э, тренинг пройдет я сам с Беларуси, с Гомеля. Ближайший тренинг пройдет в Гомеле 19 -го числа. Кто хочет побывать, пишите. Проходят также в Минске, в других городах и странах по России, по Украине, по Польше и так далее. В Америке. Пишите, будем что-то думать и связываться.